Всем привет! Мое имя Клявина Ксения и я директор учебного центра Клуб Профессионалов. Мы обучаем перманентному макияжу и я сама мастер с 10-летним опытом работы. Поэтому я знаю, что нужно новичку на том этапе, когда ты хочешь иметь навык такой, чтобы можно было сразу идти, быть уверенным в своей процедуре, в том, что ты делаешь и зарабатывать деньги. Для таких учеников, которые хотят сразу все, мы разработали курс, который называется «Профессиональный курс». Этот курс предполагает, что вы для себя берете все базовые навыки, которые есть на рынке перманентного макияжа. И также вы используете особенные навыки для техники построения бровей, для техники прокраса бровей. Почему? Потому что брови это самая популярная процедура в перманентном макияже. У вас будет максимальное количество ваших клиентов именно на эту процедуру. Ведь надо признать, что веки и губы намного легче накрасить, чем брови. Сейчас я расскажу вам о том, как строится обучающий курс, который называется профессиональный. Профессиональный курс предполагает, что начинаем мы всегда с теоретической части, это понятно, любому мастеру нужно знать, как отвечать на вопросы клиента, любому мастеру нужно знать, что такое перманентный макияж, как он наносится, какие используются движения, какие существуют на рынке процедуры, всякие нюансы, которые всегда важно изучить. Да? Чем мы это делаем, какие иглы, какие пигменты, какие машины мы используем, какие противопоказания мешают нам сделать процедуру, как ухаживать за перманентным, макияжем, сколько он держится. Действительно, множество факторов, которые вы должны изучить, и мы обязательно даем эту информацию. После этого мы разговариваем о колористических аспектах. Почему? Потому что колористика это, наверное краеугольный камень перманентного макияжа, надо четко знать какой цвет выносить, для какого типа кожи, для какого цвета кожи и какой цвет в итоге получится, потому что если вы вносите один оттенок, это не значит, что он будет таким же в итоге. Скорее всего, не скорее всего, а на процентов надо быть уверенным в том, что этот оттенок будет другим, надо только знать каким. Это очень важно. Калористические аспекты – это следующее занятие в этом курсе. После колористики мы разговариваем о медицинских аспектах. Мы говорим, мы рассказываем занятия по гистологии, и после этого идет занятие о анестетиках, потому что мы их тоже используем в процессе работы, чтобы немного облегчить для клиента процедуру. После медицинских аспектов, после медицинской части, мы уже приступаем к отдельным зонам. Самая первая процедура, которую мы изучаем, это брови. Структура обучения, она такая – Сначала мы говорим о теории, сначала вы изучаете всю теорию по бровям, какие формы э, мы используем, как их рисовать, как нарисовать симметричные брови, каким образом сделать построение линии на, брове, на брови, каким образом э, прокрасить бровь эффективно, так чтобы через месяц, и через год, и через два года был красивый результат, каким образом наносить цвет с точки зрения э, машины, какой наклон должен быть у машины, какие движения должны быть у вас. Это все очень важно, поэтому это все мы изучаем в теории по бровям. После этого мы переходим на специальный материал. Обычно это латекс или резина. Вы пробуете машинку, пробуете свои движения, изучаете. Мастер-преподаватель мастер помогает вам, каким образом нужно наносить движения. И уже после этого вы готовы к мастер-классу, который проводится на модели. Это все равно, как если бы вы работали с клиент у себя да, в кабинете, и э, вы работаете с моделью под чутким руководством преподавателя, преподаватель подсказывает, направляет, э, объясняет, в каких моментах можно сделать лучше, в каких моментах ваше движение может быть эффективнее, чтобы в итоге процедура была сделана быстрее, качественнее и для клиента с меньшим дискомфортом. Таких процедур таких мастер-классов у вас будет два по правилам. Сначала это будет мастер-класс по базовой технике, после этого мастер-класс по напылению. После того, как вы изучите брови, вы переходите к следующей зоне, это зона век. Там также два мастер-класса, обычно это растушевка ресничного края и прокрас четкой стрелки. Структура такая же, вы сначала изучаете теорию по этой зоне, чтобы вы умели нарисовать, чтобы вы знали, какие есть противопоказания для этой зоны, потому что они тоже другие, чтобы вы были знакомы со всеми аспектами в этой зоне. И после этого вы отрабатываете на латексе, после латекса вы переходите к клиентке, также будет два, две модели, также будет два клиента. Для одной вы рисуете, растушевываете ресничный край, для другой вы создаете стрелку красивую, декоративную. После этого вы переходите к губам. Та же, та же самая структура, сначала это теория, потом это резина и потом это уже два мастер-класса. Для губ также есть две разные техники. Это есть техника бесконтурного напыления, очень легкого, прозрачного, такого очень э, живого, да, скажем так, что для... Категории более, для категории клиентов более молодой эта техника очень выигрышна. Обычно, когда они приходят взять перманентный макияж, они хотят именно такой эффект. Но, скажем, другая категория клиентов, вторая категория клиенток потому что, по сути, их можно просто поделить, это те клиентки, которые хотят помадный эффект. Это два самых важных запроса. Некоторые клиенты хотят помадный эффект, некоторые клиенты хотят напыление. Те клиенты, которые хотят что-то другое, это только когда вы сказали «Вы знаете», а я знаю еще больше техник, я могу вам предложить еще кое-что. Поэтому самые важные две базовые техники, помадный эффект и напыление, вы их получаете в этом курсе. И после этого, после изучения губ, мы опять возвращаемся к бровям и изучаем волосковую технику нанесения пигмента. Это самая натуральная техника в перманентном макияже, которая только есть вообще на рынке. Она очень, вы знаете, она значительно расширяет ваш прайс. Те клиентки, которые готовы платить хорошие деньги за перманентный макияж, они почти все хотят именно такие брови, волосковый э, перманентный макияж. Поэтому мы изучаем точно так же по такой же структуре это теория, это резина и это работа с моделью. Э, также два мастер-класса, чтобы вы могли изучить в полной мере эту технику. Итак, с помощью этого курса вы получаете абсолютно все знаковые, важные техники в перманентном макияже. Вы получаете базу под эти техники, и остается только их усилить, улучшить, изучить и взять для себя. Так что, на мой взгляд, этот курс, он, наверное, самый лучший из того, что мы сделали.